А, надо ж не упугать пока при памяти. Эй, вон он! Мы поймали его! Это он украл! Крептворьке! Стреляй по вору! Чё за хуйня? Это не хуйня! Замени <связать> <Забери> свой металлолом! <связать> Я бог работаю три дня без зарплаты и блань! Дубина, я же из металлолос, Повышай, Полышай, твою мать! На, сука! На, Эй, Бомов! А ну, варвётчики поднятили, поднятися сирий, давайся. Я не крыш! Я бог! Летайшая жила ебанка! Стреляй, поварюги! На, на, сука, будешь знать, как воровать! Яд бог, крабок без выходных! Мой телефон <свят>